Привет! Лови лайфхак! Все мастера татуажа знают такую штуку, как подставка под пигменты. Перед работой нам ее нужно сначала тщательно обернуть пленкой. Очень тщательно. Далее проделать много дырочек под пигменты. И только потом ее можно будет использовать. А после процедуры всю эту конструкцию нам нужно будет распаковать. Да еще и аккуратно, чтобы ничего не разлить. А нет, все-таки разлилось. Ох, теперь еще и раковину мыть на каждое отверстие мы прочищаем ватной палочкой. Боже, сколько там всего скапливается. Но все упростит лишь ватный диск. Просто выдавите на диск немного вазелина и ставьте емкость для пигмента прямо на него. Можно наливать пигмент спокойно и работать. За счет вазелина емкости будут держаться супер крепко. А самый кайф в том, что после работы можно просто все выбросить и не париться. И никаких больше грязных подставок под пигмент. Если в работе вам надо использовать несколько цветов или пришла одна клиентка сразу на несколько зон, не обязательно под каждый цвет использовать отдельный картридж. Достаточно будет одного. Набираем воду. Далее берем уже знакомые нам ватные диски и окунаем. Дальше промываем носик кадрижа через отверстие, как показано на видео. То есть заливаем водичку прямо в отверстие и промываем до тех пор, пока вода не станет прозрачной. Это занимает буквально одну минуту, и вам не придется снимать перчатки, идти за новым картриджем и перезаряжать машинку. Так мы экономим время и сами картриджи. После этого картридж становится абсолютно чистым. Мы можем дальше работать, набирая любой другой цвет. Всем известно, что перед работой машинку надо обернуть барьерную защиту. И многие до сих пор используют обычную пищевую пленку. С ней часто случаются проблемки, когда она рвется или цепляется. Это жутко неудобно. В процессе работы регулировать вылет иглы при такой обмотке практически невозможно, так как она очень сильно прилегает к машинке. Крутая альтернатива пленки – это бандажная лента. Она легко крепится к машинке, самостоятельно фиксируется. Ее можно закрепить, как показано на видео. Тогда во время работы вы легко сможете крутить и вертеть вылет иглы, как ваше душе угодно. Давайте вместе проверим, что проще и быстрее снять с машинки после проделанной процедуры. Как видите, снять бандашку можно за пару движений без особых усилий, чего, увы, нельзя сказать про пленку. Иногда в процессе процедуры мы делаем перерывы и естественно снимаем перчатки, проверяя свой любимый инстаграм. Возвращаясь к работе, нужно умудриться надеть перчатки. А это не так-то просто. Она а скомкалась и проталкивать пальцы жутко неудобно. Особенно если вы волнуетесь и ваши ладошки стали мокрыми. Сделать это легко можно вот так. Возьмите перчатку с двух сторон, растяните и прокрутите, как показано на видео. А после надавите на получившийся пузырь. Так перчатка расправится и вы легко наденете ее снова. А если у вас не накрашены губы, то можно сделать просто вот так.